Всем женат и мужчина посещается. После встречи в отеле Все предельно понятно. В этом сладком коктейле Земляничном и мятном Есть цианистый калий Несмертельная доза. Мы друг друга искали, Но нашли слишком поздно. Оттого бесноватость, Боже, это же надо! Милый друг, признавайтесь, Милый друг, вы женат? Вы женаты, и дети, и супруга в декрете, и супруга в декрете и беременна третья. Я вам послана небом, значит, грех не защитен. Я намного роднее вам, я под вашей защитой в безопасности, то есть не пойдут кривотолки. Я за вас беспокоюсь, вы слыхали о долге? Есть прекрасные книги, вам Полезно прочесть их. Вы придете интриги, вы слыхали чести. Вы не птица в полете, вы супруг и родите. Вы же их предаете и меня предадите. Что, уже утомила? Утомляться не ваше. Вы женаты, мой милый. Остальное не важно. Остальное не важно.